Всем привет, это канал ДВ-стрим, и сегодня мы поговорим про задачи на Тигра-131. Заранее извиняюсь за такой звук, дело в том, что у меня пока технические проблемы, и лучшего качества мне не добиться записываю прямо через ноутбук. Дело в том, что сегодня днем я гуляю по простору интернета, по Евросервию натолкнулся он на такой слив с азиатских серверов. Дело в том, что в Азии разработчики ВГ волосились и... Дали в доступ все задачи. А говорю сразу, возможно задачи могут, конечно, поменяться местами, дабы это не сильно разрослось по интернету этот слив, но я так думаю, в пределах разумного все останется и будут такие задачи, которые есть на данный момент. Ну и во время озвучивания задач мы посмотрим на игру игрока средней руки на танке Тигр 131, что он может позволить себе сделать, находясь в топе от пилота, данная задачи будет не очень сложной и потеть вам не придется ну ладно, не будем откладывать надолго перейдем к самым вкусам ну, первую задачу все уже знают, там главное условие это просто сыграть 5 случайных боев из это ты получаешь отличный резерв 100% опыта на 2 часа поехали дальше второй день нам предлагается условие попасть в топ 5 игроков по урону в одном случайном бою и награда нам 1 личный резерв, 300 опыта экипажа на 2 часа. На третий день уничтожьте 5 вражеских танков в любом количестве случайных боев. Из этого тут 5 огнетушителей. На четвертый день нанести 3000 урона за любое количество случайных боев и 5 ремкомплектов. Представьте, 3000 за любое количество, блин, да это справится даже в любой малоопытный игрок. Поехали дальше, день пятый. Нанести урона 5 вражеским танкам в любом количестве случайных боев. И тоже 5 ремок. На шестой день попасть в топ по опыту в одном случайном бою. На данный момент пока это самое сложное из того, что было озвучено. И нам дают один личный резерв, 100% опыта на 2 часа. День седьмой. Нанести урон вражеским танкам 10 раз за любое количество боев. Ну, тоже не арсовывает сложно. Личный резерв 300 опыта на 2 часа. На восьмой день получить 1500 опыта за любое количество боев. Блин, просто зайди в игру. И получаем личный резерв 300 опыта. Девятый день. Повредить не менее 5 вражеских танков за любое количество боев. Получается это резерв 100 дополнительного опыта на 2 часа. А десятый день обнаружить 10 вражеских танков за любое количество случайных боев. Ну, уже что-то где-то. 5 ремкомплектов. Соответственно, получаем 11 день. Уничтожьте 5 вражеских танков за любое количество боев. Личный резерв плюс 50 кредитов. Знаете, уже на 11 день я могу сказать. Да, даже на первые дни уже можно 100% сказать, что данный танк получат ну, практически все, кто будет вообще участвовать в данном марафоне. Не будем бояться, 12 день. Нанести 1000 урона в одном случайном бою. И получаем за это резерв 300 опыта экипажа на 2 часа. На 13 день нанести урон 5 вражеским танкам за любое количество случайных боев. Получаем 5 больших ремкомплектов и блин, ну просто кто не играл, тот не получил данный день э, 131. -го. Ну а для тех, кто не успевает, продолжаем. День 14. -й. Нанести урон и повредить 5 вражеских модулей, либо членов экипажа за любое количество боев. Опять 5 ремок. 15 день повредить 5 вражеских танков за любое количество боев. 100 опыта. Дополнительного опыта на 2 часа. На 16 день нам предлагается нанести не менее 5% от общего урона вашей команды по вражеским танкам. У меня такое ощущение, что на штука четвертого задачи итогу будет сложнее. 17 день. Нанести 3000 урона за любое количество случайных боев, <coughs> извиняюсь, и получаем 5 больших автоматических огнетушителей. И на последний 18 день надо получить 1500 опыта за любое количество случайных боев. Награда 1 личный резерв, плюс 50 кредитов на 2 часа. Что я могу сказать? Данную задачу выполнить очень и очень легко. Не везет только тем, кто куда-то уехал, и все, какие-то проблемы. Только эти люди не смогут выполнить данную задачу. В принципе, я считаю, что ВГ фактически подарила нам танк 6 уровня, о чем мечтали многие. Потому что обычно они нам дарят танк 3 уровня. А тут, фактически, я считаю лично, что это это просто не назовешь это подарок от вг всем игрокам танк и куча куча бесплатных резервов в принципе в мое мнение они молодцы потеть нам не придется в отличие от пилота потому что все задачи были бы сложные думаю не так давно у нас был на пилота мы там потели реально потели там особенно задачи на победу это было очень сложно ну ладно не буду вдаваться в философские и другие рассуждения Пожелаю вам удачи, скорейшего получения данного танка. Если данный танк вам понравился, ставьте лайк данному видео и делитесь с друзьями. Спасибо за внимание. С вами был канал Вот ТВ Стрим. Я ведущий Аннигилятор. Пока-пока.